Подлинная история каменевшей девушки Зои с иконой Николая Чудотворца. Вот уже более 60 лет народ хранит память о необычайном происшествии, имевшем место в Куйбышве, ныне Самаре. Оно именуется зои Настояние. Слух о нем передается из уст в уста. Иногда что-то добавляется или убавляется. Некоторые подробности этого чуда были придуманы, как выяснилось – но то, что окаменевшая девушка с иконой Николая чудотворца действительно была, сомнений нет. Иначе почему о нем столько говорят, даже спустя много лет? Народная легенда. Википедия называет это событие народным преданием, городской легендой. Ничего конкретного в подтверждении существования девушки, которая когда-то застыла с иконой, статья не приводит. Но зато имеются сведения о книге написанный священником Николаем Гафановым ⁇ Стояние ⁇ Как утверждает автор, он долго собирал сведения и документы об истории, рассказывающие об окаменевшей девушке с иконой. В начале этого века кинематограф вернулся к этой легенде. По ее мотивам было снято несколько фильмов. Один из них 20-минутный документальный фильм режиссера Дмитрия Адирусова. Он снял фильм глазами верующего православного человека. Благословение на съемки фильма дал архиепископ Самарский и Сызранский Сергий. В нем были использованы свидетельства очевидцев и даже священника, мама которого работала в скорой помощи и приезжала к Зои по вызову. И еще один фильм, художественный, у режиссера Прошкина, называется он «Чудо». В нем играют знаменитые актеры Сергей Маковецкий, Константин Хабенский, Полина Кутепова и третий телевизионный фильм «Зоя», снятый по пьесе «Игнашова». В нем главную роль играла актриса Исамар. Как это происходило? История про окаменевшую девушку с иконой произошла в новогоднюю ночь с 31 декабря 1955 года на 1 января 1956 года. В доме 84 по улице Чкалова проживала семья Балонкиных, мать и юный сын. В этот праздник сын устроил вечеринку. Были приглашены друзья, среди которых находилась Зоя Карнаухова. После застолья, где, конечно, был и алкоголь, молодые люди устроили танцы. Все быстро разошлись по парам, а Зоя сидела одна и скучала, потому что ее парень по имени Николай не пришел на вечеринку. Вероятно, подвыпившая девушка решила развеяться и, достав образ святителя Николая, сказала – «Раз моего Николая нет, то я буду танцевать с иконой Николая Чудотворца». То даже многие выпившие друзья протрезвели и стали урезонивать ее, говоря, что это страшный грех. На их предупреждение она смело возразила, «Если Бог существует, пусть Он остановит меня». Зоя стала танцевать с иконой, но не прошло и минуты, как раздался страшный гром и блеснула молния. Все испугались» и когда зажгли свет, то увидели застывшую девушку с иконой Николая Чудотворца. Друзья сначала подумали, что она просто замерла от страха. Стали ее трясти, шевелить, но вдруг поняли, что Зоя стала холодная и неподвижная, как камень. С криками ужаса выбежали парни и девушки из избы и разбежались кто куда. Видимо, жильцы пытались расшевелить Зою, растолкать, но ничего не получалось. Тогда они вызвали скорую помощь. Врач, приехавшая по вызову, хотела сделать укол девушке, которая танцевала с иконой и замерла. Но все попытки были безрезультатны. Иглы гнулись, соприкоснувшись с ее телом, как будто их втыкали в камень. Фамилия женщины, врача Калашникова, ее сын, ставший священником, поведал потом всем эту историю. Он рассказывал, что мама приехала на рассвете сильно возбужденная. Она прокричала, «Вы тут спите, а там такое творится!» И рассказала история о девушке с иконой, которая с ней произошла. Хотя врач и дала расписку о неразглашении, но держаться не смогла. Также бесполезно пытались сдвинуть Зою с места, чтобы уложить ее на кровать. Она словно приросла к полу. Пытались даже вырубить топором доски вместе с ней, пока из пола не хлынула кровь. Святой образ из рук окаменевшей девушки тоже никто не мог вырвать. Ее мама, говорят, была верующим человеком и отговаривала дочь от вечеринки в рождественский пост, но Зоя не послушалась. Важно! Пост, как известно, время покаяния, молитвы и воздержания во всех смыслах. Это касается не только еды, но и развлечений. Поэтому церковь всегда предупреждает людей о том, что новогодний праздник, приходящийся под конец рождественского поста, не следует проводить в пьяных застольях, танцах и так далее. Когда сказали матери о том, что ее дочь окаменела с иконой, она прибежала и, увидев Зою, упала в обморок. Ее увезли в больницу, а после того, как ее выписали, мать постоянно стала молиться за дочь. Мова быстро разнеслась по городу, и к утру уже множество людей спешили попасть в этот дом, где стояла застывшая девушка с иконой. Тогда жителям пришлось вызвать милицию, которая сдерживала огромную толпу на улице. В дом никого не впускали, хотя желающих было сотни, иногда даже тысячи в течение дня. Говорят, что милиционер, который охранял ее, слышал ночью, как она страшно кричала. «Мама, молись, мы все погибаем в грехах». Одна жительница Самары рассказывает, что подходила к этому милиционеру и спрашивала, что там случилось. Он ответил, что ему не велено разглашать. Но когда 26-летний парень снял милицейскую фуражку, женщина увидела, что его волосы стали седыми. Такое редко случается просто так с молодыми людьми только от сильного стресса. Услышав про чудо девушки с иконой, в этот дом приезжал архиерей, его впустили, но не смог вынуть иконы из рук, так и уехал. Реакция властей Представители советской власти весьма остро отреагировали на это чудо, почувствовав, видимо, некую угрозу для себя, ведь множество людей после этого поспешили в единственную открытую церковь принимали таинство крещения, исповедовались, причащались. Случилось даже так, что все крестики в храме были раскуплены. Конечно, это не могло понравиться существующим властям. Вскоре появилась статья в газете «Московский комсомолец», разоблачающая обман и пустые слухи. Редакция газеты, однако, не опровергла наличие в доме девушки, которая окаменела с иконой, но называла это событие позором для коммунистов в чем состоял позор, подробно не раскрывалось. Однажды из райкома позвонили настоятелю местного храма с приказом объявить на проповеди Самвона, что никакого чуда в доме по улице Чкалова не было и нет. Тогда мудрый батюшка ответил, «А вы меня впустите в дом, я посмотрю, что там ничего нет». Тогда и скажу народу, «Я людям врать не имею права». На это власти ответили, что подумают и вынесут свое решение. Через какое-то время священнику перезвонили и сказали, что в дом его не впустит и ничего объявлять Самвона не надо. По некоторым сведениям, всех, кто был на той роковой вечеринке, лишили свободы на несколько лет. Существует версия, что некий Ирий Дмитрий приходил в дом, служил молебен и смог вынуть икону из рук окаменевшей девушки. Потом он принял монашество с именем Серафим, и его тоже посадили на некоторый срок. Освободившись, он служил в удаленном приходе. Икону Николая Чудотворца, с которой стояла окаменевшая девушка, он поместил в алтарь в своем храме. Таинственный старичок. Пока власти вели горячую борьбу с людскими суевериями про окаменевшую девушку, зоя продолжала стоять. И длилось это не неделю, не месяц, а почти полгода. Некоторые врачи и даже некий профессор обследовали тело, установив биение сердца. Но ничего конкретного они сказать не смогли. Вначале была версия, что это обыкновенный столбняк. Однако при таком заболевании обычно лежат, они а стоят в течение такого долгого времени. Больных столбняком можно переносить с места на место, а в этом случае тело Зои невозможно было оторвать от пола. Кроме того, Никакой человеческий организм не выдержит отсутствие пищи и воды в течение нескольких месяцев. Так, не разобравшись толком в этом феномене, доктора прикрыли расследование о девушке с иконой. И вот однажды к дому, где Зоя застыла с иконой, подошел один благообразный старичок. Он очень просил впустить его внутрь, но милиция отказала ему. По слухам, он приходил на следующий день. Но опять последовал отказ. На третий день дедушка смог каким-то образом пробраться в дом. Опомнившись, служителям порядка ринулись за ним, но в помещении никого не нашли, кроме Зои. Они стали искать его везде, но тот словно сквозь землю провалился. И тут, по преданию, когда милиционеры взглянули на девушку, она глазами показала в красный угол, где стояли образа, и они поняли, что старичок ушел именно туда. Так и появились слухи о том, что каменную Зою с иконой навестил сам Николай Чудотворец. Предполагается, что он это сделал с целью прощения девушки. По некоторым сведениям, слышно было, как старичок при входе сказал «Устала стоять, милая?». С тех пор тело Зои стало обмекать. И вскоре девушка, которая застыла на 128 дней, очнулась и слегла. Знаменательно, что прощение и освобождение Зои произошло на Пасху. По некоторым слухам, она, покаявшись в своем страшном грехе и причастившись, представилась на третий день после светлого праздника. По другим слухам, Зои положили в больницу, возможно, психиатрическую, а после... Она затворилась в монастыре до конца своих дней. Так или иначе, люди верят в то, что было явление святого в этом доме. Их шесть лет назад напротив него был воздвигнут памятник святителю Николаю в знак этого чудесного события. В доме там жили потом обычные люди, а в 2014 году он подвергся пожару. Некоторые говорят, что это был поджог. Вывод. До сих пор люди хранят память об этом происшествии, которое явилось в те тяжелые времена серьезным подкреплением веры православных. Может быть, оно было не случайно. Зоя, танцевавшая с иконы святителя Николая, превратилась в каменный столб, подобная жене Лотовой, которая тоже была наказана за неверие. Скорее всего, это чудо было дано для прозрения и пробуждения советских людей.